Израиля Бенемин Нетаньяху признал, что ВВС страны атаковали ряд объектов в Сирии в течение последних 36 часов. Его слова в воскресенье 13 января Приводятся на сайте канцелярии главы правительства еврейского государства Как уточнил Нетаньяху Израильские самолеты нанесли удары по располагающимся в районе сирийской столицы Дамаска Иранским складом с оружием По его словам, эти атаки доказывают Что Израиль более чем когда-либо полон решимости действовать против Ирана в Сирии Премьер также напомнил что израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном 6-й тоннель, прорытый в Израиль ливанским шиитским движением Хизбала. Таким образом, мы приближаемся к завершению выполнения задачи операции Северный Щит по уничтожению тоннельного оружия Хизбала, отметил Нетаньяху. 12 января информационное агентство САНА сообщило, что сирийские системы ПВО частично отразили авиаудар Израиля в окрестностях Дамас. Отмечалось, что в результате удара пострадали складские помещения возле международного аэропорта, однако это не повлияло на весь сообщение в регионе. 25 декабря 2018 года ВВС Израиля также предприняли атаку на объекты в районе Дамаска. Сообщалось, что целью удара было уничтожение нескольких объектов иранских сил и движения Хизбалла. После этого Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетом, поскольку во время авиаудара два гражданских лайнера готовились к посадке в аэропортах Берута, Ливан и Дамаска, Сирия.